приветствую всех и в этом видео мы рассмотрим наш инвентарь то что мы уже сделали поскольку если кто-то будет начинать создавать его по серии уроков да то я думаю им бы хотелось видеть примерный результат того что они получат нажимаем play собственно у нас есть предметы инвентаря у нас есть взаимодействие с трейсом но это может быть не обязательно взаимодействие трейсом. Собственно, мы наводимся на какой-то предмет, подбираем его, открываем инвентарь. У нас вот такой вот инвентарь. И в инвентаре есть у нас предметы. Собственно, предмет может занимать не только один слот, он может занимать несколько слотов. То есть это все выставляется в самом уже предмете. Мы можем также подбирать а, предметы, которые могут стакаться. Давайте подберем. И также подберем еще один. Было 12, стало 24. То есть у нас есть функция автоматического стака. А, я в конце покажу а, эту функцию, кстати. Она у нас была, но а, мы ее убирали при подборе, а, поскольку мы реализовывали а, стак перетаскиванием на предмет. И также мы оставляли функционал э, стака при подборе я покажу куда его установить а, после чего а, собственно у нас есть предметы со стаком мы можем делать ему action меню а, где уже будет в зависимости от типа предмета у нас выводится а, использование либо же давайте я на банке покажу использование дроп ну и собственно у нас закрытие окошко мы можем сделать use, это у нас пока не активно, можем сделать drop, который у нас активен, у нас дропнулся предмет. Можем подобрать его снова, все данные сохраняются, собственно, use мы также позже допишем. Поскольку функционал у нас есть, нам нужно просто установить его на action Menu. Также у нас есть функционал разделения стака, мы можем ввести сюда, к примеру, 5, мы хотим отделить, делаем сплит, у нас отделяется 5, и также у нас меняются все значения, да? и также у нас вес остается, ничего нового не добавляется, все остается на своих местах. Мы можем выкидывать теперь стаки предметов, и, собственно, вес у нас меняется, и вот у нас 0 веса. Uh, собственно, в связи с этим у нас подсчет веса в инвентаре также есть. Ограничения по весу в инвентаре также есть. Uh, если мы превысим лимит 15, uh, то, собственно, у нас предметы добавляться не будут. Uh, теперь давайте я покажу, uh, как добавить новый предмет. То есть это все очень просто. Мы наследуемся, делаем Create Child Blueprint от... Base Inventory Item a. Называем, к примеру, BP к 47 Открываем а, Здесь нам нужно Static Mesh установить Единственное, что у меня нет Static Mesh к 47 Ну, давайте я установлю Обойму дальше мы переходим в класс дефолт и здесь мы уже выставляем к примеру наше оружие будет занимать 4 слота в длину и 2 в высоту дальше иконку находим иконку ну давайте вот иконка пока 47 дальше мы включаем возможность переворота предметов в инвентаре количество ставим 1 вообще там по дефолту нужно выставить один из так мы не ставим вес мы ставим к примеру 2 давайте 1.5 максимальное количество мы не устанавливаем И uh, был мы также не ставим item name пишем 47 и description то что это Fire Weapon. Собственно пока что это все настройки Которые мы реализовали Их будет еще больше Мы продолжим добавление функций В наш инвентарь Но пока что это все настройки Так собственно Мы создали Новый предмет Вытаскиваем его на сцену Давайте даже несколько поставим Жмем play. Собственно, можем взаимодействовать с ним. Давайте я открою инвентарь сразу. Вот у нас добавилось. Единственное, что э, я не угадал с размером предмета, поскольку иконка у меня немного иначе. Там один слот, а не два. А, то есть один на четыре слота должно быть. То есть мы подбираем и вот собственно у нас оружие 1 на 4 слота. То есть занимает несколько слотов. А, также мы можем а, перевернуть предмет. Можем подобрать еще один. Также перевернуть. Собственно, вот различное количество. Разные предметы. Все у нас добавляется. Собственно при перетаскивании у нас а, ничего не будет происходить на предметы пока что не будет а... собственно это весь функционал на данный момент нашего инвентаря также у нас выделение под слотами присутствует можем разделять ну и также двойным щелчком по предмету мы его используем вес у нас убирается и логика использования у нас происходит но единственное что у меня здесь нет а, вывода здоровья да которая у нас пополняется в зависимости от использования предмета а, собственно на этом все а, продолжение инвентаря будет а, мы реализуем Следующее, мы поработаем с подклассами, конкретно с вооружением, поскольку обычные предметы, по факту они у нас уже готовы, мы можем создавать предметы, мы можем их использовать и выполнять в зависимости от их использования какую-либо логику. У нас остается манипуляции уже непосредственно с вооружением. И, собственно, мы подумаем, как это лучше сделать. Либо же мы сделаем отдельный виджет для манипуляции, либо же мы это сделаем все в непосредственно экипировке. То, что у нас, к примеру, есть оружие, у него может быть, ну, допустим, тоже 4 слота. И в эти 4 слота мы будем устанавливать обойму, мы будем устанавливать патроны. И мы будем устанавливать к примеру прицел и также мы можем установить там еще фонарик подствольный гранатомет пламягаситель какой-то другой и тому подобное то есть мы можем это сделать так на этом мы урок точнее видео заканчиваем и уже встретимся в следующих уроках всем пока